Друзья, всем огромный привет! Прикупил вот такое пировое сверло. Прямо специально из упаковки еще не доставал. Как видите, оно еще все в масле. Самое дешевое. Ну, одно из самых дешевых. Самые распространенные пировые сверла. Как видите, оно прям тупое-тупое. Даже палец не порежешь, ничего не сделаешь. Это вот такие болванки сейчас продают у нас в магазинах. Сейчас посмотрим, как оно работает. Ну и как видите, результат очевиден, что сверлить оно не будет. И как вы будете обрабатывать таким сверлом дерева. Сейчас я покажу, как быстренько на скорую руку его точить. Специальных навыков здесь не нужно. Точить мы с вами будем вот эту часть ну, с каждой стороны. Также вот эти грани и саму боковую также подточим. Вы точите на обычном наждаке, на обычном камне. То есть буду вот так вот выставлять, у нас угол где-то 10-12 градусов, но здесь погрешность небольшая, если будет, то ничего страшного. Также здесь под небольшим углом тоже по 12 градусов буду натачивать сам конечек. Так что пос посмотрим. Теперь хоть уже видно, что есть следующие грани. Нету таких концов, нету краев закругленных. Также поднимающим углом заточу по 10 градусов вот этот угол. Взял наждачную бумагу 400. давайте попробуем. Как видите, результатное лицо. То вообще не резало, то теперь. Давайте попробуем на дубовой. Как видите, прям шикарно. То есть вот таким легким способом можно поправить, наточить сверло в домашних условиях. И будет вам счастье. То есть на самом деле дешевые, они всегда вот такие просто болванки. Их все равно нужно точить. Теперь можно это сделать за 10 секунд, и у вас будет отличное острое сверло. Так что, если понравилось, обязательно лайк, пишите ваше мнение. До новых встреч. Пока-пока. Идеально.